Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я записываю ролик для тех, у кого есть мозги. А у кого их нет, ребята, можете сразу отключать ролик и дальше не смотреть. Итак, поехали. Ребята, я являюсь партнером и спикером фонда взаимопомощи World Money. Сегодня я хочу вам показать... Как мы здесь и сколько мы здесь зарабатываем денег. Итак, поехали, ребята. Что такое наш фонд? Фонд наш объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Это не хайп, это не инвестиции, это не криптовалюта и это, естественно, не, скайп, не, не скам. Мы имеем 4 маркетинг-плана и начинаю я вам расскажу первый наш самый основной основную площадку, это World Money. Здесь всего лишь 6 столов. Переход с переход в следующие столы у нас только с двух партнеров. С третьего партнера у нас есть вывод. Есть у нас накопительных два стола, где деньги накапливаются на переход если у вас нет этого стола или же на баланс для вывода вот и смотрим давайте я вам сейчас все это порисую и покажу как можно быстро и с малым количеством партнеров заработать у нас в фонде взаимопомощи World Money ребята это самый шикарный я считаю заработок в интернете нет так... Их заработков чтобы вам на баланс сразу падали от одного партнера 30 тысяч и так поехали у нас первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй стоит 2000. Я вам советую купить сразу первый и второй. Третье 3000 это не такая большая критическая сумма, чтобы можно ее вложить в интернет, а заработать шикарные деньги. И еще покажу одну стратегию. Там, конечно, вы с малым количеством людей, с 11 тысячами, чтобы вложить и иметь 12 человек в своей структуре и заработать 71 тысячу на баланс. И начинаю я вам показывать, если вы вложили 2-3 тысячи, вы активировали первый стол за 1000 рублей и второй стол за 2000, первого партнера пригласили, приходит к вам первый партнер, у вас идет 1000 накопительный баланс, приходит к вам второй партнер, у вас... Вы переходите, становитесь сюда на первое место, во второй стол. Приходит к вам третий партнер. тысячу рублей идет у вас на вывод, на баланс. Следующий партнер. Этот партнер пригласил тоже также Три партнера Из двух партнеров Он переходит к вам Становится сюда на второй стол Второй партнер Точно так же пригласил Как и вы пригласили По три партнера Точно так же получили они По 1000 на баланс И перешел, стал сюда К вам на второе место У вас закрылся этот второй стол накопительный У вас в накопительном балансе Было 6 000, и за 6 тысяч у вас открылся третий стол Ребята, смотрите К вам приходит Сюда становится ваш клон Вы стали прям сюда Вы на вывод получили 3000 На баланс И пошел реинвест у вас на первый и на второй стол Приходит к вам этот партнер следующий Который все партнеры должны идти четко за вами Но партнеры могут обгонять друг друга У каждого свои возможности И каждый <связь> работает как может. Пришел первый вам или второй партнер, вы сразу получили 6 тысяч на баланс на вывод. Пришел к вам следующий партнер, у вас идет 1000 рублей на вывод и за 5000 у вас активируется четвертый стол. Смотрите, вы здесь уже заработали 3, 6 и 1000. Это уже 10 и это 1000. Уже у вас 11 тысяч на балансе. Купите, не пожалейте эти 5000 вы их вернете с, со следующей с третьего партнера. Вам нужно срочно, когда только у вас появились эти вот 9 тысяч, 10 даже тысяч из этого еще к вам не стал сюда партнер, купите срочно четвертый стол за 5 тысяч. И вы сами придете и станете сюда. Вы представляете, насколько вы сокращаете своих приглашенных партнеров. Вы сами стали, сами под себя. Приходит к вам первый партнер сюда, у вас идет переход с двух партнеров и идет автопокупка за 10 тысяч э, пятого стола. Приходит к вам, сюда становится второй партнер, 5 тысяч идет вам на баланс, на вывод. Вот посмотрите, где еще, в каком э, проекте или в какой компании идет, э, идут такие сумасшедшие выплаты. Этот стол у нас пятый накопительный. Здесь у нас накапливается на покупку. 6 стола. Шестой стол у нас выплатный. Он стоит 30 тысяч. Ребята, как только вы здесь сами идете с свой клон или же станет первый партнер, это не имеет никакого значения. У вас сразу 10 тысяч падает на баланс на вывод и активируется за 20 тысяч. Очень крутая площадка Golden Ring. Там, ребята, у нас падает 100 тысяч с каждого партнера. Это просто супер. Приходит к вам сюда партнер, становится 30 тысяч у вас на балансе. Приходит второй партнер, у вас 30 тысяч на балансе. И плюс идут еще реинвесты. Смотрите, вы заработали за один круг всего 86 тысяч. Это просто для тех, кто имеет хорошие мозги. Ребята, добавляйтесь ко мне в скайп. Я вам покажу и расскажу еще раз. Как быстро заработать? У нас в фонде взаимопомощи World Money разработано 18 стратегий. Выберите любую стратегию на любой ваш кошелек, и вы будете здесь зарабатывать и не думать о том, что нужно где-то, куда-то бежать в какой-то проект. Сами увидели, что у нас деньги идут все до копейки, только к вам на кошелек. И они или в накопительном балансе, а потом с накопительного баланса идут вам на вывод. Или же идут на покупку следующего стола. У Наш фонд не берет ни одной копейки себе в карман. На все обслуживание нашего сайта, зарплата программиста и все остальное оплачивает наша администрация со своего личного кошелька он точно так же на общих основаниях вместе с нами работает, и он находится в чате вместе с нами, и, и работает, и на свои заработанные деньги обслуживает сайт. Ребята! Скажите, что это очень круто, очень круто. Ну, а сейчас еще покажу для тех, социальную площадку для тех, ребята, ну, которые сейчас нет таких денег. Я вам советую вот на этой площадке быстро заработать. Что здесь, как можно заработать. Эта э, э, социальная площадка имеет 4 видите маленьких стола и пятый стол это выплаты. Но у нас есть обязательное подтверждение активности вашего кабинета через каждые 14 дней. Первые две недели проходят, у вас идет списание с вашего баланса. На балансе обязательно должно быть в месяц 200 рублей. Вы должны оставлять на 100 рублей списывается на подтверждение активности вашего кабинета. Это идут по 10 рублей реферальные вознаграждения на 10 уровней вверх. И следующие две недели проходит уйдет автопокупка вашего клона за 100 рублей. Он точно так же станет к вам на это место, на первый стол. Так как у нас первый стол стоит 100 рублей, второй стол стоит 200 рублей, третий стол стоит 400 и четвертый 800. Я вам буду сейчас показывать кратчайший путь, чтобы быстро заработать денег и пойти на основную площадку. Вы можете даже отсюда, с этой площадки, выйти и активировать. А, у вас активируется автоматом площадка World Money за 1000 рублей первый стол. Вы можете просто потом докупить второй стол и шикарно работать на этих площадках. Показываю очень краткий путь. Смотрите, вы э, э, э, сразу говорю. Прошу прощения. Сразу говорю, что наш бизнес полностью управляемый. А у нас выставляются брони. А, так что вы купили 4 стола, выставили бронь. Это так делается на всех наших площадках. Значит, пришел к вам партнер, первого партнера пригласили, он у вас стал там, где у вас вы заняли, то ли слева, то ли справа. Это не имеет никакого значения. Вы сразу же купите клона за 100 рублей. Ваш клон закроет Полностью все эти четыре стола, и у вас за 1600 откроется пятый стол выплаты. Это вы пригласили всего лишь одного партнера. Приглашаете второго партнера. Точно так. Вы опять купили клона за 100 рублей. У нас покупка клонов идет в неограниченном количестве и ни в какой неограниченной сумме. Вы можете покупать клоны у нас на, любую, на любой стол за любую сумму. Клоны покупаются по желанию. Если вы не хотите покупать клон, то вы следующего партнера ставите, точно так выставили, и он у вас стал там, где вы заняли место я вам показываю, как быстро выйти на выплату. Вот вы пригласили второго партнера, опять купили клона за 100 рублей, и у вас уже на вывод 600 рублей на баланс, и Идет автопокупка нашего, основного, нашей основной площадки World Money за 1000 рублей первый стол. Вот так. Пригласили второго партнера на 1500, а также на 4 стола, 1600 у вас на балансе, на вывод. Пригласили третьего партнера, у вас на вывод 1600. Скажите, где, в каком проекте есть такой маркетинг? Нет. Так что, ребята, Добавляйтесь ко мне в скайп, а я вам все еще раз покажу и расскажу. Ну и здесь есть для тех, кто боится сразу вкладывать большие деньги, у нас есть такая антикризисная площадочка. Здесь всего лишь один стол. Это первый стол, он стоит 500 рублей, а второй стол, это, как вы видите, это стол выплаты. Здесь вход 1000 рублей. Я вам советую купить сразу же первый и второй стол. И я вам скажу, почему сейчас. Вы пригласили первого партнера сюда, он становится к вам, у вас накопительный баланс идет. 500 рублей. Второго партнера пригласили, у вас 500 рублей на вывод. Я вам советую, не выводите эти сейчас 500 рублей, а купите всего лишь один раз, купите оклона себе за, за эти 500 рублей. У вас закроется этот первый стол, и вы станете сюда и получите опять на вывод себе 500 рублей вы представляете что вы ваши вы потратили 500 рублей а вы уже вернее полторы тысячи вы потратили а вы уже тысячу себе вернули на баланс ну я считаю что это очень круто ну и теперь следующий приходит к вам ваш партнер. Это стали вы сюда под себя, а сюда приходит ваш партнер, у него закрывается точно так этот первый стол, и он становится к вам сюда. И вы получаете тысячу на баланс, приходит к вам второй партнер, сюда становится, вам опять тысячу рублей на баланс. У вас закрывается этот стол второй, и вы идете к своему спонсору, опять становитесь на первый стол, ваши партнеры точно так будут возвращаться к вам все время на этот первый стол. Ну, естественно, у нас, когда становится первый сюда партнер, почему не тысяча, а 500 рублей идет реинвест на первый стол. Вот и пожалуйста, ребята, это просто супер. Так что я вам очень советую. Пожалуйста, приходите к нам в фонд и зарабатывайте деньги. Я просто сейчас открою кабинет и покажу. Регистрация у нас очень простая. Не забудьте, пожалуйста, указать почту только. Указывайте Google или Яндекс на другие почты. Письма не приходят. Так как нужно через почту подтвердить свою регистрацию. У нас почта у вас должна быть рабочая. Так как у нас вывод и перевод между партнерами, видите, у меня заработано 229 240 рублей. Выведена у меня такая сумма, но у нас здесь есть внутренний перевод. Я перевожу деньги через новых партнеров. Ко мне приходит партнер новый, он мне переводит на ту платежную систему, которую мне нужно, а я перевожу на кабинет на кабинет. Или же партнер, я обычно спрашиваю, какую на какую платежную систему вам удобно а, заплатить, а, активироваться. Но еще хочу вам сказать, ребята, у конечно, у всех а сейчас а, а, вы скажете «проблема в приглашениях». Ребята, у нас есть... Два раза в день Проходят вебинары по маркетингу Плюс у нас есть школа финансовой грамотности У нас ведет администрация И плюс есть школа наставник Для а, таких партнеров Которые только пришли в интернет И еще ничего не знают а, Так что а, вы можете пригласить Своего партнера На наш вебинар Своего друга а, И после вебинара ребята, Вы всего лишь задайте Пять вопросов, простых, обычных пять вопросов. Вы были на вебинаре? Например, Сергей, вы были на вебинаре? Да, я был. Вам понравился вебинар? Да, понравился. Вы увидели, сколько мы здесь зарабатываем? Да, увидел. Смотрите, он вам уже сказал три раза «да». Четвертый вопрос. Вы с какой системы платежной будете оплачивать? Он вам называет. Вам помочь? Пятый вопрос. Если вам, ему нужна помощь, пожалуйста, всегда помогите. Нет, если вы, если вы еще сами чайник не умеете, не знаете кабинет, пожалуйста, вышестоящие спонсоры есть. Всегда напишите в чате, для тех, кто, ребята, у нас партнеры только что пришли, напишите в чате, мы откликнемся сразу же. Поможем, все опять проведем за ручку от начала до конца. Ну и с вами я прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян. Все контакты со мной и ссылка будет реферальная под моим роликом. Добро пожаловать, ребята, в мир денег. С вами была Ольга Арзуманян. А те, у кого, ребята, мозги есть и большие мозги, добро пожаловать. Я жду вас в своей команде.